Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Козерог на ноябрь 2020 года.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 Это значит, что период не связан с активной деятельностью в плане недвижимости. В том случае, если вы инициируете что-то новое, лучше подождать второй половины ноября. В целом это такой период, когда вы можете скорее доделывать или переделывать в вашем доме то, что начали ранее. Безусловно, Марс создаст очень большой фокус внимания на теме семьи. Могут давать о себе знать прошлые конфликты, которые нужно будет решить. Или же иногда это может говорить о какой-то совместной активности, которая будет у вас с членами вашей семьи. К примеру, вам нужно будет вместе решить какой-то вопрос. 14 числа Марс разворачивается в прямое движение, и это создаст большой фокус внимания на теме семьи и недвижимости. И вблизи этого разворота может решиться какой-то важный вопрос, но только в случае, если вы над этим ранее очень много трудились. Вторая половина ноября уже подходит для начинаний по теме недвижимости, и это будет даже очень благоприятным для вас, так как Марс находится в сильном положении, в своем знаке, в Овне. И как раз после разворота у вас уже сложится картинка, что нужно делать, как нужно делать. Поэтому используйте период ретроградности Марса для подготовки. С 1 по 6 число Меркурий будет делать квадрат к Сатурну и будет затронут ваш сектор Личности и сектор карьеры. Это время усиленной интеллектуальной деятельности. Сатурн — это ваш управитель, это планета дисциплины, Поэтому вы можете в начале месяца нагружать себя большим количеством работы, и все вам будет казаться важным, все вы будете воспринимать как первостепенное. Поэтому старайтесь в начале месяца себя не загонять, действуйте по плану и делайте в первую очередь то, что на самом деле является важным 3 числа меркурий разворачивается в прямое движение в вашем 10 секторе это принесет какую-то новость важный контакт связанный с вашей работой карьерой. это может быть оформление документов это может быть скажем какое-то важное известие, которое вы получите, к примеру, о том, что вы будете в новую, в новую должность вступаете. В целом Меркурий будет продолжать находиться в вашем десятом секторе по 10 ноября. Поэтому вот этот период времени создаст благоприятные условия для движения вперед и для прогресса, в материальном плане в том числе. После 10 числа Меркурий переходит в ваш 11 сектор, друзей, групп, коллективов, поэтому вы можете выступать как организатор какого-то мероприятия. Это хорошее время для, для того, чтобы быть активным в соцсетях, развивать себя в соцсетях, если вы заинтересованы в самопрезентации именно в соцсетях. И в целом это очень хорошее время для встречи с друзьями и посещения интересных мероприятий. 9 числа Венера будет делать оппозицию к Марсу на вашей оси 4 и 10 дом. Венера и Марс — это образ мужского и женского в астрологии. И по сути... Когда эти две планеты конфликтуют, то в этот период может быть сложно находить общий язык с противоположным полом. И по данному аспекту скорее нужно делать выбор, идти на компромисс, обсуждать что-то, слышать не только себя и свои желания, но и другого человека, который вам дорог. И в вашем случае это умение поможет вам заслужить хороший авторитет и даже продвинуться как-то на рабочем месте вперед. 10 числа Солнце будет делать тринг Нептуну. Это хорошее время для того, чтобы обдумывать путешествие, поездку. Но на самом деле это этот аспект больше подходит для креативного подхода, чем для бронирования билетов и какой-то точной работы. Также данный аспект подходит для поездок куда-то недалеко, в интересное место, но только в том случае, если вы не будете водителем. 12 числа Юпитер соединится с Плутоном. Это знаковое соединение 2020 года. Юпитер и Плутон завершают свой взаимный цикл — и всего они соединяются в этом году трижды, и это будет третье, последнее соединение. По данному соединению может решиться важный финансовый вопрос, который ранее вас тяготил. Также по данному соединению вы можете почувствовать, что какая-то тема, которая заставляла вас нервничать, которая создавала неблагоприятные условия для вашего развития, эта тема уходит на второй план. И начинается новая страница в вашей жизни, когда вы сможете дышать на полную грудь. И к слову, ваш правитель Сатурн в конце декабря будет соединяться с Юпитером, и он будет начинать новый взаимный цикл в воздушном знаке. И это принесет легкость всем Козерогам и ощущение облегчения. И поэтому старайтесь быть открыты к переменам в ноябре и декабре особенно. 15 числа будет новолуние в Скорпионе в вашем 11 секторе. Новолуние это всегда начало какого-то нового процесса и вы можете плани планировать какое-то мероприятие, вы можете собирать вокруг себя единомышленников по данному новолунию, вы можете вдруг обнаружить, что вы не одни, что есть люди, которые хотят с вами дружить, взаимодействовать. Это может быть интересное предложение от друга. Но обычно вот события по новолунию не касаются того времени, когда вот именно данное новолуние происходит. То есть новолуние дает больше планирования и возможность заглянуть наперед и Расставить какие-то даты, какие-то события, обсудить это все и уже заранее к этому начинать готовиться. С 14 по 19 число Солнце будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону, которые находятся в вашем первом доме. И это замечательное время для того, чтобы проявить себя, для того, чтобы быть активными, для того, чтобы быть уверенными, настойчивыми. Этот аспект дает даже пробивные способности, силу, власть, возможность повлиять на какой-то вопрос. Однозначно нужно брать лидерство на себя по данному аспекту, и в таком случае вас ожидает успех. Конечно же, данный аспект больше будет иметь отношение к работе, но и в личной жизни он тоже может себя проявить. К слову, Венера как раз в эти даты будет делать напряженный аспект к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Поэтому, возможно, вам придется даже пожертвовать чем-то личным ради работы. Или наоборот. То есть может возникать конфликт между желаниями и вашим долгом. 17 числа Меркурий будет делать оппозицию к Урану на вашей оси 5-11 дом. Это ось взаимодействия с близкими людьми. Это ось эмоциональная. И Меркурий отвечает за разум, поэтому вам могут эмоции могут мешать вашему разуму. К слову, данный аспект дважды проявлял себя в предыдущем месяце, в октябре. Поэтому, если вы внимательно смотрели мои прогнозы, то знаете даты, о которых идет речь, вы можете сравнить, какие события происходили с вами в октябре и примерно будете понимать, что же произойдет в ноябре. 21 числа Солнце переходит в Стрелец, ваш 12 сектор на месяц, и 12-й сектор отвечает за уединение, отдых и внутреннюю работу над собой, поэтому в конце месяца вы можете почувствовать сильное желание абстрагироваться. Это может быть поездка куда-то, это может быть желание взять отдых хотя бы на небольшое количество дней. Это период, когда внешние какие-то проявления для вас будут не настолько важны, как решение внутренних вопросов. Это замечательное время для того, чтобы проходить тренинги личностного роста или как минимум читать полезные книги. С 21 ноября по 15 декабря Венера будет находиться в знаке Скорпион в вашем одиннадцатом секторе друзей группы коллективов. Поэтому... Радость, удовольствие вы будете получать в процессе взаимодействия с вашими единомышленниками, вашей командой, вашими друзьями, вашим рабочим коллективом. И так или иначе это может затрагивать и финансовую сферу. К примеру, вы можете зарабатывать на проведение каких-то семинаров, лекций. Или же вы можете вкладывать деньги в то, чтобы организовать какое-то мероприятие и увидеться с близкими для вас людьми. 24 числа Меркурий будет делать стринг Нептуну. Этот день тоже не подходит для того, чтобы находиться в дороге в том случае, если вы будете водителем. Не стоит на этот день планировать поездку. Но в целом это хорошее время, чтобы расслабиться, развеяться, отвлечься. К слову, когда Меркурий в аспекте к Нептуну, очень сложно сконцентрироваться. Поэтому не планируйте какие-то точные дела, особенно если они имеют отношение к финансам, к ситуациям, когда нужно быстро реагировать. Но зато уже с 27 по 30 число Меркурий будет в хорошем аспекте. К Юпитеру, Сатурну и Плутону он будет аспектировать планеты в вашем первом доме. Поэтому время исключительно благоприятное для интеллектуальной деятельности, для большого количества разговоров, переписок, поездок, бумажных дел. То есть вы будете буквально вот закрывать какие-то вопросы, решать какие-то очень важные для вас дела. 27 числа Венера будет делать оппозицию к Урану на вашей оси 5-11 дом. Это очень эмоциональный для вас день, и вы можете ощущать даже шатания эмоциональные Этот день может принести какие-то незабываемые эмоции что-то, что вы переживете впервые. 29 числа Нептун разворачивается в прямое движение в вашем третьем доме. Нептун ⁇ это планета, которая любит напускать туман и создавать какую-то картинку иллюзорную. Но развороты Нептуна помогают на время все-таки сбросить маски, отодвинуть шторку и заглянуть, как же на самом деле. Поэтому в конце месяца может проясниться какой-то очень важный вопрос, который имеет отношение к теме автомобиля, к теме разговоров. Это может быть просто новость какая-то важная, информация важная. Это может касаться вашего брата или сестры. Но в целом, конец месяца — это очень интересный для вас период. Будьте наблюдательны и подходите к умом. Тому, что происходит в вашей жизни. 30 числа будет лунное затмение в знаке близнецы в вашем шестом секторе. Лунное затмение дает возможность получить результат и завершить какой-то важный цикл. Шестой сектор отвечает за наши обязанности, поэтому вы можете доделать то, что считайте своим долгом, завершить какой-то рабочий цикл. По шестому сектору больше проходят обязанности, которые мы берем на себя, и вам удастся удачно эти обязанности выполнить. Также по шестому сектору проходят вопросы, связанные со здоровьем. Это тоже очень благоприятные затмения для решения вопросов, связанных с вашим состоянием здоровья. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Если вы любите астрологию и мечтаете ее изучать, то переходите в первый комментарий под этим видео, переходите по ссылке и регистрируйтесь. Вы будете получать уведомления о новостях нашей школы. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Будем с вами на связи. Пока-пока!